Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, Софи, и мы продолжаем Black Sed. детектива нашего котика, все дела. Так, в прошлой серии у нас, по идее, кто-то пробрался в наш боксерский клуб, что-то там искали, раздолбали, что-то там происходило непонятное. Вот как раз начинается. Здесь все уже так было, когда я пришла. Так, во сколько? Вы что я. Вот, давайте, выступа. Ну, мы знаем. Да, давайте, вот. Когда вы пришли? Я больше часа пыталась вам дозвониться. Успокойтесь, я разберусь. Ладно, ничего интересного. Вы уже закончились с теми бумагами. Как вы там? Что ж, думаю, вам понравится заново их перебирать. Так. Вот еще какие бумажки. Бинго. Что это? След. Ничего. Просто только что подписанный контракт. Так, мусорка, подожди. Мусорка, мусорка, давай. Взлочник поставил печать на документ. Ну, типа оставил след от ботинка. Что вы делаете? Вы любите сардины? Простите? Вы любите сардины? А. Запах сардин. Вовсе клуба была бумажная салфетка, которая пахла сардинами. А, них достаточно для дедукции. А кто у нас любит сардину? Что у нас там? Хм. Это... Кажется, бумажки взломщика не интересовали. И деньги тоже большие. Я знал, что так и будет. Очевидно, что искали они не деньги. Они что-нибудь взяли? Нет, хотя... А вы забрали свой пистолет из больницы? Ничего не забивать. Так, вы забрали свой пистолет? Когда вы вернулись в палату за сумочкой, вы забрали пистолет? Да. Его там нет? Я положила его обратно. Я бы не хотела проходить через это снова. Так, обвинить Сони в лжи, Поверь, Сони, не верить Сони, поверить. Давайте поверим. Печально. Кажется, они его забрали. Пропавший пистолет. Ну, пока пропавший. Соня оценила ваше доверие. Ну, пока поверим ей. Но это пока. Там, мне кажется, карточка в шкафу спрятана. Сейчас, подождите. Это... это... Ну, вон там, вот карточка, прям в углу. Но она ее не выделяет. Ну и хрен с тобой, карточка. Так, вроде больше ничего, да? Так. Давайте дедукция. У меня там четыре штуки. Так. Так, кому принадлежат отпечатки ног в клубе, кстати? Те же. Так, это так, так не то. А сап... так, у... так, это не то. Так, подожди, нет. А где? Что... Судя по ставкам, Стоун в бою против Ели явный фаворит. Вот, по Подождите. Поставил на Еля. Поставку на Стоун в бою так. Uh, всегда играет, наверняка. Кстати. Похоже, Олири пытается подстроить исход боя между Стоуном и Елем. Похоже на то, да. Это во-первых. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Это, это, это... Дальше. Так. На этом мы уже видели. Он приезжает печатки ног в клубе. Так, ему пользуется партигаром с романтической надписью. Так романтические фотографии с Элен Мур. Что-то мне кажется не, хва не, не хватает. Я думаю, что просто убийца и тот, кто там был, это один и тот же человек. Так. Давайте попробуем вот так вот сейчас вычистить все это. Нет? Не, не, не, не поверю. Так, что я хочу? Так дает себя за врача, я не знаю. Портсигаром с романтической надписью. Так, значит, Олери хранит фотографию, и Мур, с, с Мур, и Мур пользуется его портсигаром. Это? Довольно очевидно, что портсигар Элен Мур подарил Олери. А, Все еще любит друг друга. Хорошо. Еще один дубций, давай. Сейчас мы с вами надумаем тут. Так. Элен Мур говорит, что ненавидит Олери. Подошвы еле совпадают с печатным в клубе, тогда. Сейчас подождите. Что ненавидит Элен Мур? Но при этом они все еще любят Рурула. Друг Если она до сих пор любит его, почему говорит, что ненавидит? Что она скрывает? Так, еще, давай, еще, еще. И как раз вот, как раз у нас появился вот этот вот подошвы Елиницов, вот этот вот а, пропал после победы в бою, когда Ель был еще ребенком, а Винариус это, типа отец Еля, поставил печать на документ. Убийца все тщательно... Так, ноги... Так, так, так... Кому принадлежат отпечатки ног в клубе? И подошвы еле не совпадают с отпечатками в клубе. Нет? А что тебе надо? Взломчик? Убийца все спланировал? Нет? Нет? Ну, те же ботинки, да? Нет? Так. Взломчик поставил печать на документ. Кому принадлежат этот печать наук в клубе? Убийца Дана все тщательно спланировал. Нет. Взломчик поставил печать. Так, кому это принадлежат? Значит, это не работает. Так, убийца это не работает. Это тоже не работает, да? Так, авинариус пропал. Подождите, авинариус пропал. Убийца данная все тщательно спланировал. Нет? Да ладно! Нет, отпечатки не совпадают. Если Олерий убил Дана, в краску он не наступал. Или был в другой обуви. Подожди, Олерий не совпадает с отпечатками. Спасибо! Еще что-нибудь... Ткнула, на самом деле, случайно. Ладно. Еще есть что? Нету. Нету, нету, ничего нету, все. Точно ничего нету. Да, точно ничего нету. Все, выходим. Подумал, и хватит, все. Да, да, спасибо. Так. А. Это ваша? Нет, мне кажется, это новые уборщицы. Мэри просто не справлялась, поэтому ушла. Клариса Фриман. Да. Думаете, это она? Мэри уволена? О, тут тоже что-то висит на лестнице. Подождите. Да, попасть! Надо попасть! Mm -hmm. Обрывок джинсовой ткани на лестнице, которая ведет на крышу клуба. Джинсовое волокно на гвозде. Так, это значит, надо, нам, нам надо убежать на крышу. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Идем на крышу, значит, там что-то было. Подождите здесь, пожалуйста. Она, значит, зашла, засекла от того, кто там рылся, и побежала наверх. Опачки. Ничего себе ее так покромсали. Ты чё что, прям аж голыми руками что ли разорвали? Так, подожди. Что ты там не показывал? Ладно. Mm. Это сейчас что ты скажешь? Хм, Прикольно. Возможно рана от, от ножа. Убийца был жесток. Это она типа перед смертью на какую-то фотографию смотрит? Убийца этого не заметил? Что это? О, черт. А, на детей. И еще что-то. Что-то вот, вот тут вот что-то. Представляю, как она говорит. Золотце, я нашла работу. Мы наконец-то сможем свести концы с концами. Убийство уборщицы. Прикинь, навела на работу. Ну это конечно нет, смеяться над этим нет. Но это, конечно, ее мое. Вызовите полицию, а затем уезжайте ночевать к своим знакомым. Не вздумайте ехать домой. И ни за что не возвращайтесь сюда. Я... я сейчас живу у подруги. Я еще не была у отца дома. Значит, нам стоит съездить. Хорошо. У вас есть ключи? Если убийца не нашел то, что искал, он может заявиться туда. Если уже не заявился... Ну, как бы да. Ну, должен был. Первым делом заявиться туда, наверное. Если не нашел что-то дома, то, по идее, уже тогда есть смысл ехать в клуб. И уже там что-то искать по бумагам. Это, конечно же, блин, устроилась на работу. Тут убили в первый же день. Смертельная работа. Я даже не знаю. Капец, сюжет начинает прям накручивать. Ну тут явно, да, судя по всему, хотели устроить боль елю, но Дан был против, и его кокнули. В кои-то веке у меня оказались ключи от квартиры, а значит мне не придется прибегать к отмычкам или... <связывая> Ты правда <связывая> хочешь выломать дверь? давай ты, тигур зверь <свист> хорош так ну саксофон да это определенно точно его квартира ты закроешь дверь не похоже чтобы кто-то пытался взломать замок ну да вроде все нормально ну пошли дальше смотреть что есть так ну на кухонку Готовая еда на подносах, как в самолетах, перед телевизором. Кто бы мог подумать, что мы придем к такому питанию? Oh. Дан умер четыре дня назад, а салат все еще выглядит неплохо. Думаешь, тут кто-то еще есть живет? Так, Эт, тихо, повернись. Ну да повернись. Сардины, кстати. Договора пара даже недвижимость. Конечно. Теперь я понимаю, как Дан купил квартиру, в которой собирался жить вместе с Мэри. Эту квартиру необходимо освободить в течение двух недель для новых владельцев. Интересно, а Соня об этом знает? Дан собирался съехаться с Мэри Бернелл. Вот. Сардины. Сардины. Открыты несколько часов назад. Вот. На столе открыто совсем недавно. Во-во-во-во-во. Значит, уже был тут. Улик достаточно для дедукции. Сейчас мы еще все осмотрим и уже будем прибегать к дедукции. Или давайте сразу, пока эта банка сардин там есть. Иначе мы потом запутаемся. Я так понимаю, это наши мысли не сразу приходят нам в голову. Так. М -м, взломчик поставил печать на документ. В офисе вот была бумажная салфетка, которая пахла с ординами И где-то пустая банка It's... Вот раз, и вот два. Уже были, значит, дома. Вполне очевидно, что взломщик сначала проник в дома, потом отправился в клуб. А, а значит, логично. в квартире он не нашел того, что искал. Но это же логично. Ну да, вот уже тут бардак виден. Все еще смотришь на нее каждое утро, столько лет спустя, когда нашел новую любовь, может быть, мы не должны забывать. Может быть, боль просто превращается в... Не знаю, во что-то другое. Не знаю, в, в таску наверное, какой нибудь Давайте в шкафчик заглянем. Ну, открой уж. Что, тебе на каждое действие еще тыкнуть надо? Моя дорогая Мэри, я привел тебя на эту крышу, туда, где... Моя дорогая мэри, я привел тебя на эту крышу, где родилась наша любовь. Моя дорогая мэри, я привел тебя на эту крышу, где родилась наша любовь, чтобы подарить тебе это кольцо и... Ну это слишком личное. Это, видимо, он пытался сделать ей предложение как раз-таки. Подбирал слова. Лучшему папе в мире на день отца, Соня. Какая прелесть! Еще что-нибудь есть? Так, в шкафчик. Еще один пустой шкаф. Так, ну сейчас еще все осмотрим. Я на ну, это на самом деле это вполне себе логично, то что убийца сначала, если он что-то искал, то нужно сначала залезть Лейн. в дом. Кажется, так звали жену Дана, если верить Джейку. В квартире Дана висит картина с деревом, которую написал, написала его жена. Так, окей. Разбитое окно. Вот как он сюда забрался? Через окно, ага. Тут висела, кстати, еще какая-то картина. Судя по всему, вот тут на стене прям. Но он почему-то это не выделяет. Ага. Данный впрямь мог позволить себе такую роскошь. Или он просто хотел произвести впечатление на мэри. Черная пантера, духи. Блэк пантера. Работает очень мужественный, Джордж Лавлейс. Что еще у нас тут? Так, ну вроде больше ничего. Так, осмотрим остальные комнаты. Вот тут вот что-то. Так, музыкальная шкатулочка. В ней, как правило, всякие там отсеки интересные. Может быть, именно благодаря этим счетам у Сони зародился интерес к управлению бизнесом. А Это типа... О, карточку нашли. А Фрэнк папа так... Это... Один из немногих подростковых кумиров, которые со временем становятся лишь лучше. Это, короче, комната Sony, я так понимаю. А это что здесь делает? Перчатка Спэнноу в комнате Sony Дан. Спэн? Кто такой Спэнноу? Или что такое Спэнноу? Может, это название команды, а я как бы не в курсе. Так, это еще одна ванная, да? Так, это нам не надо. Так, ну тут вроде ничего, да? Ты еще что-то? А бесшумный лев. Барри Фитс Рэндл боксер, а Дан киноман, а Сони киноманка. А прозвище Дана? Кажется, я помню, что Фитц Рэндольф был боксером, но кто знает. Ну, это, типа, гла главный герой. Я, я, я просто выбрала первый ответ, который попался. А, Жизнь Гарри Брэдвика, отца бейсбола. Портоль... Пор... Порталомью. Биография Гарри Брэдвика, отца бейсбола в квартире Дана. Похоже, Дан уже начал перевозить вещи. Ну, типа упаковывать всё. А там что? Дан, торп. Хм, понятия не имею. А эти двое кажутся мне знакомыми. Может быть, кто-то из его дружков там типа Дан? Сколько ни еще ничего не получается. Нужно поговорить с Соней, а может быть и с ее дядюшкой Тимом. Может быть кто-то из его вот этих вот как раз таки армейских дружков? Она навевает... не знаю. Недобрые воспоминания? Недобрые воспоминания? Вы пессимист, да? Это как вспоминать последний день лета. Радостные события, живописные пейзажи. И все же свет тускнеет, становится тихо, как перед грозой. Недобрый восприниматель, просто он так зам... замялся. Мне знакомо это чувство. Мне знакомо это чувство. Не сомневаюсь, это видно в ваших глазах. Мы познакомились в армии. Ха -ха -ха. Мы все были профессиональными спортсменами. Нас называли «Олимпийская пятерка». Так, А, ну погнали, вот это вот, это что? А кто это справа? Это Ангус здесь? Митчелл, наш сан инструктор на войне и врач Нью-Йорк Вориорс. Это Спэнлоу приписал его к нашему взводу. А это Эй, кто? это же Крейг Спэнлоу, парень с рекламных плакатов Морли. Да, именно он, наш капитан. Он же был самым старшим из нас и звездой Нью-Йорк Вориорс. Вы знаете, что он сирота? Но ему так нравился спорт, что он называл бейсбол своей семьей. Это он приписал к нашему взводу Митчела. Так, спанул сирота. А слева кто? А, Виктор Зуковский, легкоатлет. Вы наверняка о нем слышали. Так, это кто? А что насчет вас? Я как раз подписал контракт с Майлстоунс. Я и одной игры сыграть не успел, но, говорили, меня ждет большое будущее. Так оно и случилось, но у вас на пути встала война. М -м -м, ну, давайте так оно и случилось. Так оно и случилось. Полицейский в больнице был явно счастлив, когда стал гордым обладателем автографа железнорукого Тима Торпа. Кто мог Подкуп. подумать, что я стану железноногим Тимом Торпом? А что случилось? Больше двух лет я сражался с нацистами высоко в небе над Европой. И ни разу не попадал в госпит. Три года спустя я переходил дорогу, не посмотрев по сторонам. И вот, взгляните на меня. сейчас, а случай с Торпом. То есть его переехали, Ну. Дан уже боксировал? Да, уже был. Я видел, как он дерется еще до нашего знакомства. На ринге он был таким же скромным, как и в жизни. Всегда отдавал инициативу сопернику. Я помню, как он уклонялся от ударов в самый последний момент. И если не смотреть на ноги, можно было подумать, что он вообще не двигался. А работа ног — чистый танец. Почти музыку было слышно. И эта музыка играла, пока его противник не выдыхался. Потом раздавалась барабанная дробь, а за ней... Победа Дана нокаутом. А что случилось с ними? Зуковский погиб в тот же день, когда ранили Дана. Дана с почестями комиссовали, и он вернулся домой. Он перестал боксировать и открыл свой клуб. Митчелл перевелся в полевой госпиталь. Мы со Спенову продолжили служить в том же подразделении, но все уже было не так. Понимаете, что я имел в виду, говоря про последний день, лета? Где четкость? Куда пропала четкость? А после войны... А ч ⁇ да кому это интересно? Мне. Тут игра что-то не так. А что со спэнду? Как сложилась жизнь Митчела? Давайте про Митчела спросим. Митчела после войны. Митчел? А кто его знает? Мы больше не общаемся. Надеюсь, у него все хорошо. этой игра постоянно что-то не то. Кажется, я недавно видел Митчела. Кажется, я недавно видел Митчела, но не помню где. Серьезно? Резкость ушла. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Я был бы рад что-нибудь о нем услышать. Я... я попробую. А что со Спэноу? А что со Спэноу? Ну, вы видели билборды. Он добился успеха. Когда я был вынужден уйти, я подкинул ему несколько рекламных контрактов. Именно так я и основал это агентство. Но потом с ним что-то произошло. Он стал замкнутым потерял форму, а потом постепенно и связь с реальностью. Он отошел от общественной жизни и прервал нашу дружбу. Я про него не слышал сколько, года три. И поверьте, я пытался с ним связаться. Как думаете, Спенел имеет какое-то отношение к смерти Дана? Как думаете, Спенел может иметь какое-то отношение к смерти Дана? Спенел, да ни за что. Эй, ё Они ё с мою, ты чё, были... Хотя Спенноу сильно изменился, так что трудно сказать. Позвольте мне удвоить ваш Гонорар. Вы должны найти убийцу. Дан, возможно, сохранил контакты с Митчелом или Спенноу. Или даже с обоими. Но он никогда ничего мне не говорил. Может, Соня что-то знает? Сомневаюсь, но это не единственный вопрос, который я хочу ей задать. Позволите? Ну, удвойте, гонорар, удвойте. Я не против. Так, а я уже забыл, кто из них кто. У меня отвратительно память на имена с пеном там какой-то. Мы... Это... И вс ⁇ Как бы, блин, четко эта игра вот просто на вот... А! Куда вся четкость пропала? У них достаточно для дедукции. Сейчас будем соображать. Все ее коребит. Ты не собираешься там прыгать? Не смейте так. Не, не, не надо так. Но они шаке на четыре лапы приземляется нормально. А ваш отец поддерживал связь со Спеннул или Митчеллом. Тут опасно, не надо. Давайте сразу к делу. Ваш отец все еще. Вы когда-нибудь жалели о том, что появились на свет? Что? Вы решили игнорировать страдания? Время от времени часто жалею, постоянно жалею. И никогда. Часто. Время от времени. Да, иногда бывает. Значит, мы в одной лодке. Первый раз это случилось сразу после переезда в Нью-Йорк. Я ненавидела свою мать. Это из-за нее мы переехали из-за города. И запах свежескошенной травы сменился на вонь грязного города и лекарств. Ее лекарства. Второй раз после того, как она умерла. Я ненавидела себя за то, что прежде ненавидела ее, что недостаточно ее любила. Третий раз, когда отец закрылся в себе. Я ненавидела его за это: за то, что отвернулся от меня. За то, что начал пить. А теперь он мертв, и я. Угадайте, что? За то, что не, не, не так. Вы ненавидите себя за то, что ненавиди... ненавидели его? Вы ненавидите себя за то, что ненавидели его. Да, но это не самое страшное. Проблема в том, что я не знаю, как жить без ненависти к нему. Все, что я делала последние несколько лет, было сделано для того, чтобы оттолкнуть отца подальше. Чтобы не стать такой, каким стал он. Чтобы не совершить тех же ошибок. Без него я просто не знаю, кто я. А вы не даете мне ненавидеть Боби, а ведь это могло бы Бобиель не заслужит ваши ненависти. Люди, которые вы ненавидите, умирают. Чем больше у кого-то ненавидеть, тем вам хуже. Ну дайте, я... он не заслуживает вашей ненависти. Бобиель не виновен, он не заслуживает вашей ненависти. Да какая разница? Я просто должна кого-то обвинять. Без этого кого-то винить мне остается только себя. А -а -а, можете ненавидеть меня, если я найду того, кто это сделал, я найду того, кто это сделал. Так, а если я найду того, кто а это сделал... Если дел? я не найду того, кто это сделал... Подождем, увидим. Но я в вас верю. Вы уже так далеко зашли. Простите, что я не так благодарна вам, как вы того заслуживаете. В любом случае, ненавидеть себя вам не стоит. Вы же... Нет, у вас так много хороших качеств. Красивая и умная, умные умная и красивая, добрая и красивая. Умное и добрая. Умная и доброе. Вы умная и добрая. Так и мой отец говорил. Почему вы так думаете? Последнее вы пытаетесь скрывать, но я же детектив. Ладно, мы не могли бы сменить тему. Вы были в квартире моего отца? Да, вор побывал там, прежде чем явиться в клуб. Следовательно, он не нашел там то, что искал. А что же он искал? Это Непоятно. я и собираюсь выяснить. С вашей помощью. Так, фотографии военных лет. У него был отличный музыкальный вкус. Дан продал свою квартиру. Детская комната. Так, фотографии военных лет. Давайте с этого начнем. Я нашел фотографию, сделанную в годы войны. Олимпийская пятерка. Вы встречались с кем-нибудь из них, кроме вашего отца и дяди? Ну, дядя Тим вообще-то не мой родной дядя. Нет? Они с отцом были как братья. Он говорил вам, что он спас ему жизнь. Торп спас ваш Так, ваш отец. Ваш отец спас Торпа? Ваш отец спас Торпа? Они летели над Британией в трехместном истребителе. Зуковский был пилотом, мой отец вторым пилотом, а дядя сидел за пулеметом. Они попали под обстрел. Зуковский погиб, моего отца ранила. Именно поэтому он больше никогда не боксировал. Мой дядя выскочил из-за пулемета, добрался до штурвала и довел самолет до безопасного места. Когда-то отец рассказывал мне эту историю. А теперь... Так, у вас еще есть дядя, что вы можете рассказать мне про Мичела, что вы можете рассказать мне про... Давайте... Так, типа, у вас все еще есть дядя. У вас все еще есть дядя? Да, пожалуй, вы правы. Может быть, он сможет спасти и меня. Вы смогли заставить Соню посмотреть на вещи оптимистичнее. Что вы можете сказать про Митчелла? Что вы можете сказать про Спену? Мне про, про обоих интересно. Так, давайте про Митчела. Вы когда-нибудь встречались с доктором Митчеллом? С Митчелом? С ящером? Нет. нет, ни разу. А что? Да нет, ничего. Мне кажется, я его где-то видел. А что вы можете сказать про Спэнноу? Вы встречались со Спенноу? Что вы можете рассказать мне о нем? Кажется, видела один раз, но я была совсем маленькой. Кажется, дядя сделал из него звезду. Но это было давно. Я нашел в вашей комнате бейсбольную перчатку с автографом Spinall. А, я никогда ее не видела. Отец, наверное, положил ее туда. Хотя я не припоминаю, чтобы у него была перчатка с автографом. А детская комната, у него был отличный музыкальный вкус. Дан продал свою квартиру. Так, детская комната? Я видел вашу старую детскую. Это лишнее. Перестаньте, или я начну ненавидеть вас. Просчеты. Я люблю Фрэнка по палию. Чё? А вы до сих пор храните музыкальную шкатулку. Странно, что в комнате почти нет игрушек или напоминаний о вашем детстве. Только маленькая музыкальная шкатулка. Эта шкатулка, пожалуй, с ней связаны мои последние светлые воспоминания. Что, сейчас будет это было еще до того как заболела мама и мы перебрались сюда так мама художник читать истории про пиратов. и папа нарисовал мне карту сокровищ я обыскала весь дом подсказка за подсказкой И они привели меня к огромному дереву, где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Нужное место было помечено крестом, и я выкопала свое сокровище. Мне нравилась музыка. Нравилось были небольшое потайное отделение. Вот! Ох, какие же секреты я там хранила. Кажется, при мне вы впервые назвали отца папой. <gerçekten> вот, нужно в это отделение залезть. Может быть, он что-то туда дан, спрятал музыкальную шкатулку под деревом, скачили, или, может, туда закопал. Что значит, я люблю Фрэнка попалию? Я тоже люблю Папалию. А, ну да, плакат. Он мне нравился только потому, что отец считал его слишком современным про счета что за счеты? какие счеты про счеты окунуться в финансы вас подвигли счеты это самый полезный подарок за всю а. мою жизнь это вот эти вот счеты которые ты в комнате игрушка ее а, подарок от матери подарок от отца подарок от дяди Тима ну ка от дяди Тима подарок дяди Тима он часто говорил что в наше время женщина должна уметь считать мой отец не соглашался, но и не спорил с ним. Люди считали его либералом из-за отношения к расовым вопросам. Но дома все было иначе. Дан консерватор. У него был отличный музыкальный вкус. Думаю, на этом все. Дан продал свою квартиру. Вы замерзли? Дайте джентльмена включим. Вы замерзли? Вы замерзли? Немного. Пожалуй, мне пора. У меня еще есть пара вопросов. Ладно, уже сейчас. Подождите, у меня еще есть пара вопросов. А -а -а -а -а у него был отличный музыкальный вкус? У вашего отца был прекрасный музыкальный вкус. Значит, лучше, чем у меня в детстве? Вот теперь вы поставили меня в неловкое положение. Вы себе даже не представляете, как я этому рада. Так, ну и про продажу квартиры, я не знаю, стоит говорить, нет? То, что он же ведь не просто так продал, продал свою квартиру, правильно? Но с другой, с другой стороны она все равно об этом узнает. Ваш отец продал свою квартиру. Новые владельцы въезжают через две недели. Что? Мне очень жаль. Я думаю, на вырученные деньги он купил новое жилье для себя и Мэри Парнелл. Рано или поздно вам придется с ней поговорить. Да. Думаю, ради отца мне нужно это сделать, несмотря ни на что. Думаю, на этом все. Что ж, думаю, вы ответили на все мои вопросы. А, самое время. Я думала, вы специально ждете, пока я замерзну. Что же? Спасибо за компанию. Да, пожалуйста. Ну ничего себе. Так, по справитесь, как и я справился. Соня, я был на вашем месте. Поверьте, со временем все проходит. Ну, ну, Будет то Ну, конечно, с курса знаю, не что подобрали. Я искал разгадку. Но какую загадку мне нужно разгадать? Ох ты! Так, у меня сразу две этих самых. Так. Так, во время войны Дана с друзьями называли Олимпийской пятеркой. М -м -м -м -м. В квартире Дана висит картина с деревом, которое написала его жена. Дан спрятал музыкальную шкатулку по дереву, скачали мы из-под. Это дерево, видимо, нарисала его жена. Да. Хм, может быть, Дан снова воспользовался этим тайником? Возможно. Ты кто такой? Скинхат, что ли, какой-то? Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание и концентрацию. Эха, подожди, подожди. Алло! Эй! Так, бо-бо-бо-бо-бо. За, за ногу и кинь! Перебрось! Ой, хорошо! Да да, муравьет! Ну давай! Поборись с кошечкой-то хуйню. Меня не волнует недостоверность сценария. От, а тихо, спокойно. Я на страже. Сейчас все будет. Вообще-то это довольно удобно. Тихо, тихо, тихо, я вижу, вижу, вижу, уклоняюсь. Когда бандит начинает с тобой болтать во время драки, понимаешь, что связался с новичком. Так, херачим. Помочь ему. Помочь, конечно. А если он не говорит даже, помоги, пожалуйста. Так, тихо, тихо, тихо, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем. Не вытянуть. Так, жопой на мусорку. Ну, пусть падает. <laughs> Нормально так. Ну ни хрена. А как он вообще про прошел? Проник и не поняла. Что это за фигня была? Надо снять с него ботинки и проверить, не ли следы там. Надо посмотреть на все это дело. Что говорят? Ничего серьезного. Я потерял очередной из своих девяти жизней. Больно-то как. Много осталось? Я в минус ушел. А. А. Он еще не проснулся. Нет, придется побыть здесь. Коварный, семь букв. Кто? Что? Коварный? Семь букв? Хитрый. Хитрый? Хитрый. Нет, это шесть. Черт. Чую запах. Ну-ка, с ординами от тебя пахнет! Сардины? От муравьи донесет сардинами. И вот мы и нашли, конечно, убийцу. Кто его заказал? Что еще? Ну все же, да? Ну, от муравьи донесет сардинами. Что, что еще от меня хочешь? Опять глюк? Сука. Опять глюк. О. Ботинки. Те самые. Муравед относительно небольшого размера. Мураведа штаны порваны. Порваны штаны. Погодите, я знаю. Коварный семь букв. Лукавый. Ну. Что вы ищете? Ничего, он будет жить. Будет. Так что же вы выяснили? Рэндольф Ли, очевидно, большой поклонник нашей пенитенциарной системы, судя по частоте визитов, кража, нападения, вымогательство, другие мелочи такого же рода. Подельники есть? Всегда работает один. Своих нанимателей не выдает никогда, если они есть. Вы что-то обнаружили? Он тот, кто нам нужен. У Улики есть? Похоже на то. Так, значит, подошвы, подошвы, подошвы. Обрыв джинсовой ткань на лесу, которая ведет на крышу клуба. Так, сейчас. М -м -м, у муравейда порваны штаны. Обрыв джинсовых. Это он. Он там был определенно точно. Хм, кажется, мы знаем, кто порвал штаны, когда бежал за Кларисой Фриман на крышу. И кто ее убил? Падла, а? его штаны порваны. Я нашел волокна такой же ткани в клубе на лестнице, которая ведет на крышу, где мы нашли второе тело. Логично, но... Сколько пар порванных штанов рассказывают по Нью-Йорку? Это не улика. Ну, неплохо, молодец. Хорошо парирует... Так, ладно, сейчас мы так. Вонючка, которую проникнул, смог найти нужную вещь. Так. Так, муравец носит обувь относительно небольшого размера. Где? Взломчик поставил печать на документ. А, а где еще? Подошву Еле, подошву Дана. Пу, блядь, Дана этого... Так, убери тогда. Тут, значит, что-то от меня другое хотят. Вонючка, который проник в клуб, не смог найти нужную вещь в доме. Сейчас. Так, от мураведа не несет сардинами. Вонючка. Парень, который вломился в клуб и в квартиру к Дану, неровно дышит к сардинам. Вы почувствовали, как у него несет изо рта? Ну да, по эту сторону Годзона есть всего один любитель сардин. Мне нужно что-то еще. Так, еще, а? Сейчас будет. Так. А, подошвы. Орли, муравьед. Так, так, так. Поставил так, так. А, вот. Кому при... Вот, отлично. Есть. Кому принадлежат отпечатки. А, муравьед носит... Так, и... Где? Вот, поставил печать. Вот, да. Вот это. Я видел отпечатки таких же ботинок рядом с местами обоих убийств в клубе. Если вы не расскажете мне, что ботинки выпускались ограниченной серии, мне потребуется что-то еще. Гнида. Гнида. Ну, ты да, Гнида, ну-ка. Ну, молодец. Ладно, думаем еще. Что тут? Может, я в клуб и домой к Дану? Так, убийцы тщательно сплавим. Во время войны дана с друзьями вызывает пятеркой. М -м -м -м. Два головореза пытались запугать меня, чтобы я бросила это дело. Один из них был готов разрядить в меня пистолет. Так, и, например, в муравей проник в клуб и домой. У одного из бандитов, которые напали на меня той ночью, была такая же вытянутая морда. Мне жаль, но мы не можем обвинять кого бы то ни было на основании его биологического вида. Что еще у вас есть? А что вам еще нужно? Я дал вам четыре улики. И ни одна из них не является убедительной. Он попытался сбросить меня с крыши. Да, вы правы, извините. Он тот, кто нам нужен. Нет, это не он. Определитесь уже. Он просто марионетка. Да. За ниточки дергает кто-то другой. Хм. Это может быть ель? А, он виновен, но что-то скрывает. У меня начинает появляться сомнение. Я все еще убежден, что он не виновен. Возможно, он что-то скрывает. Он что-то скрывает, это точно. Но я думаю, он этого не делал. Кстати, его выписали. Его палата пуста. Да, его вчера выписали. Он сейчас под стражей. Настоящий спортсмен. Восстановился стремительно. Другой бы раз в 10 дольше провалялся. Впрочем, лучше ему быть в порядке. Бы знаете, что мне приказали отправить его под конвоем на бой в Мэдисон Сквергарден? В ожидании суда. Первый раз слышу. Впервые об этом слышу. Вы солгали? Что? Живо. Вы хороший или плохой полицейский? Пла плохой. Я плохой парень. <смех> Сколько же в этом городе мусора! <смех> Доброе утро, мистер Ли. Я полагаю, вы знаете, что вам грозит обвинение в убийстве и что благодаря показаниям мистера Блэкседа и мисс Дан, ваше будущее выглядит довольно печально. Катись к черту, псина! <смех> Если я придушу тебя подушкой, никто не узнает. Ты еще сам в ад заходишь. Мы можем предложить тебе сделку. Давай, ты еще сам в ад Я захочешь. клянусь, если я поймаю тебя на улице, ты сам захочешь поскорее в ад. Set, не вмешивайтесь. Не забывайте, кто здесь полицейский. Может быть, мы сможем предложить сделку. Мы знаем, что кто-то нанял вас убить Джоданна и Кларису Фриман. Что скажете? Скажу, что вы блефуете. Ничего у вас нет. Если скажешь нам, кто тебя нанял, мы тебе поможем. А твой друг Конь так не думает. О, на подложках я специализирую. Вот твой друг Конь. А твой друг-конь так не думает. Хотя, боюсь, говорить он больше не сможет. Заткнитесь, или я вас выгоню. Если вы скажете нам, кто вас нанял, мы вам поможем. И что вы можете мне предложить? Я скажу, что он помог мне на крыше, оставим в живых. Ладно, я молчу! Это на меня заорет! <связь> <связь> Какой же ты жалкий! Вошёшь да идите вы в жопу, полицейские полицейские, блин, этот меня угрожает свалил, типа, как за, как заткнись не надо. у полицейского? Я ничего не скажу и поверь мне, тебе ничего не светит. Хочешь совет? На твоем месте я бы боялся за свою жизнь. Боюсь что? Останов. <свят> Ты ч ⁇ А ч ⁇ ты его не оттолкнул от окна? Эй, да, -э -э -э -э -э -э, братан? Подождите, я живот это... Боль, что? Что? <луж outs> ну... О так, вниз. куда смотрим вот он сидит да попал серьезно К счастью, рана Смирнова оказалась не такой серьезной, как у Рэндала. К несчастью, на ближайших крышах полиция ничего не нашла. Наш лучший шанс найти убийцу испарился, и я вернулся к другим зацепкам. Ну нормально, ну на бои хотят поднять бабла, это очевидно. И, видимо, там что-то вот как раз пытаются накачать Еля. Видимо, Ель тоже хотел с Оллери по... договориться. Ему Оллери, видимо, что-то нажужжал на уши, и Ель хотел согласиться. Поэтому он посрался с Доном, потому что Дон сказал, ты что ты чё, ёбнутый? Не Это надо ничего делать. до того, как заболела мама, и мы перебрались сюда. Я любила читать истории про пиратов, и папа нарисовал мне карту сокровищ.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 Ничего себе! Ну, вон какая-то карточек лежал. Бах-бах! Алло, дом Смирновых. Ты Нет, я поймала тебя в лосок. Дети, потише можно? Да, но убили за то, что он разворошил осиное гнездо. И ты признался в своем преступлении! Дети, тише! Он вел расследование среди спортсменов, в их числе были Эллен Мур и Элл Стоун. Заметки Дана не совсем понятны, я не знаю, что он искал. Но я бы сказал, что речь идет о крупной коррупционной схеме. Если так, да, то эти улики могут быть опасны. Принесите их как можно скорее. Конечно, но сначала я закончу одно важное дело. Так, Дан против коррупции. Видимо, вот да, вот что-то такое было, что Оллери накапал на мозг эту самую елю, и ель хотел на это согласиться, там, на какую-то схему такую. Ель пришел разговаривать с Даном, Дам сказал, что, ебанулся не надо туда лезть, не надо ничего делать. Типа, это все опасно и так далее. И кто-то там все-таки его придушил все дела. А, этот самый муравьи. Я хотел сам проверить одну зацепку, прежде чем Смирнов что-то увидит. Так, надо это самое... Заканчивать уже! Если верить записям Дана, он виделся с Крейгом Спену в закусочном Сэма за 4 дня до смерти. Дан встречался с, со Спену. Убирайся отсюда, тряпка! У меня есть несколько вопросов. А то что давать так? А то что? Вали отсюда, а то что? Ну, я пока не решил. Либо вызову копов, либо надеру тебе задницу. Ты что предпочитаешь? Выбить из него информацию было бы, пожалуй, проще. Но я решил довериться универсальной истине. Каждый в чем-то довиновен. Вы же не знаете, кто я, верно? Не знаю, и мне плевать. Ну и кто ты? Санитарные инспекторы. Комиссия по правам потребителя. Санитарный инспектор. Я Джон Блэкмар. Санитарный инспектор. А, ну да, ладно. Вокруг столько уродов приходится быть построже понимаете вы уже обедали обед за мой счет только постой как ответить на мои вопросы не хочу подвергать опасности с опасностью только просто, как, как только после того как ответите на мои вопросы само собой слушаю вас как скажете всегда к вашим услугам инспектор спрашивайте страх сбил с него спесь и заставил говорить Дан и впрямь был здесь пару дней назад с шимпанзе, который по описанию был похож на Спену. Судя по всему, парень все еще жил с отцом. Дан говорил, что тот не мог там оставаться больше ни дня, и временно жил у Дана. То есть он жил у Дана, оттуда и перчатка. Погодите-ка! А какое дело санитарной службе до этого шимпанзе? Он да, мой коллега, я вас обманул, он умер от пищевого отравления Шимпанзе скончался от пищевого отравления Но он же даже не ел Тем хуже для вас Вы лишили самодара речи Понял, ёпта, бульдожина вот так вот, блин, надо заканчивать уже Времени, нафига Сейчас закончим У достаточно дедукции У нас там, по-моему, две дедукции в голове Ну, я так понимаю, в следующую серию мы начнем Дан предложил Спенну пожить у себя Хотелось думать, что когда Рэндал Ли вломился в квартиру Спенелл сбежал туда, где жил раньше Но где же это?